притча белье с пятнами глянула хозяйка в окно видит новая соседка белье постирала да развешивает сушиться но видать плохо выстирала на белом белье хорошо видны грязные пятна кричит своему мужу иди погляди какая неряшливая у нас соседка белье стирать не умеет между делом и подружкам своим рассказала, мол, какая у меня новая соседка появилась. Да вот белье стирать не умеет. Прошло время. Снова видит хозяйка, как ее соседка белье развешивает. И снова с пятнами. Снова пошла она судачить с подругами. А тем и самим захотелось посмотреть на это. Пришли во двор. Смотрят на белье. Но оно белоснежное, никаких пятен. Тогда одна женщина и говорит: "Прежде чем обсуждать чужое белье, пошла бы ты, да помыла свои окна. Глянь, какие они у тебя грязные". Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.